Приветствую всех любителей видеоигр. А Похоже, все может рухнуть в любую минуту. Продолжаем проходить с вами прекраснейший Crysis Remastered. Не знаю, насколько еще серии, если честно. Но идет у нас прохождение весьма хорошо. Так, стоп. Ага, вижу этих тварей. Уже. Не попал по одной. Не добил, точнее. На карте я... Вижу. Ты думаешь, ты от меня там спрячешься? Ага, а вот я могу от тебя спрятаться. Водою. Сейчас не попал. Недалеко она здесь. Ч-ч-ч. Давай, давай, давай. Блин, еще автомат, оказывается, косит. Так, где ты там? Либо подо мной, либо надо мной. Не вижу, хочешь напугать, стопудняк. Ух ты, блядь, увернулся. Блядь, я по нему пока нибудь попаду? Иди ближе ко мне. Ага. Отлично, минус В одна. В проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но кажется, по нему течет ток. Опаньки. Сиди, тут что-то, да? Нет, это мне кажется, что что-то сидит. Так, какие-то данные у них тут свои Не факт, что это оно самое Тут еще больше механизмов Только они Они совсем другие Да, они различаются Так, куда нам? Нам, наверное, сюда Надо не забывать броню включать, кстати Они, видимо, а можно включить, включена. но против них толку Чем я, кстати, по пистолету? Патронов много, можно с пистолетом попробовать Бодаться убил. Не дал ничего сделать. Отлично. Так, а что она пыталась сделать? Но она что-то включила. Только вот что? Так. блять. Напугала же. Где ты? Бля, у вас оружие появилось? Ну и блядь? Патрон много, жалеть не буду. Так, нормально. Пусть-пусть летят со мне, сами ко мне. Я попаду когда-нибудь пистолет такой тебе или нет? Ох ты ж, блядь, тварь! Так, у меня хпшки мало. Пересидимся. Так, минус еще одна тварь. Можно у тебя пушку забрать? Нет, не дает. Жаль. Блять, патроны только просто так израсходываю. Попал. Убил. Отлично. Так. Странных звуков все больше. Так, куда мне? у у, -у, -у. током там бьет знатно. Так, ага, мне куда-то сюда, значит. Хорошо. Так, надеюсь, меня сейчас не убьет. Током. Открывается с определенной периодичностью. Попробуем перескочить. Блять, ага, перескочи еще, какая тут лупит. Пока так побуду. Так, с какой-то периодичностью. Отключаем. Включаем, Максимум я брони. понял. Их тут слишком много. Сейчас откроются, да? От... Открывайтесь! Тут где-то тварь летает, не вижу Вижу, попал Я по ней понасадил, понасадил Опа, броньку Отлично Пока живой, пока живой Со всеми сражаться, честно, не вижу Смысла сильного Бля, я мог ее схватить Блядь а ведь броня была подрублена. Так, а если что-нибудь, с чем бы я бы смог бы, блядь, прям сражаться, сражаться. Вообще можно было невидимку Опять подрубить. Что-то я об этом не подумал. Ну ладно. Блин, попробуем кулаками разобраться. Просто интересно, сколько я урона кулаками раз... ну, нанесу. Ну, десятка. Не, кулаками не хочу. Кулаками. Вот так Он вот делаешь. И поплыл. Ты он меня потерял, да? Видишь меня? Он насадил парочку. По-моему, я даже убил. Тут еще больше механизмов, только они, они, совсем другие. Это да, это мы в курсе. Я ее убил, по-моему, прикиньте, с пару пулек Включаем не включена. видим. Блин, во время полета очень сильно тратится энергия. Сейчас восстановится. Только другая. Ага. Отлично. Опять включаем маскировку. Что-то там включилось. Сейчас они, наверное, сюда поползут. Так, тихо. Выключаем. Ждем. Если уж пользоваться костюмом. Бронька, если не помогла, значит невидимость поможет. Путь как открывается с определенной периодичностью. Попробуй проскочить. Да, я это уже понял. Когда стоишь, вообще прекрасно, энергия практически не затрачивается. Главное лишний раз не двигаться и все. <связь> Погнал, по походу сигнала тревоги не было и ну твари не повылезали. Прикиньте. А что, дверь сегодня откроется? Маскировка включена. Ага, Маскировка включена. поплыли. Поплыли, отлично. Сейчас эти закроют, скорее всего. Да, все, я понял. Понял не дурак, дурак бы не понял. Блять, она еще и живая. Так, включаем маскировку, потому что под нами кто-то есть где-то. И где-то близко есть кто-то. Но их тут очень много. Так, ну одну я точно походу расколбасил. Точно. Так, сейчас еще здесь ворота откроются. Давай-давай, давай, открывай мне ворота. Ну ладно, они пока тупят. Не понимают, что я и где я. Я думал, что на них это не работает, если честно. Я прям был в этом немножко даже уверен. Так, разворачиваемся и плывем назад вот так. Маскировка Опа, опять включена. маскировка. Я же попадаю. Опа, обратно маскировку. Он типа, блять, как вовремя патронов. Маскировка Блядь, я же попадаю. Ладно, возьму пистолет. Так, здесь поле, да, сейчас энергетическое будет? Оооо. Красота, я там кого-то оставил за полем Контрольная точка, отлично Маскировка включена Так Мне, наверное, вот сюда Или здесь просто стенка Или меня здесь всосет куда-то Да, я так и подумал Так, отключаю маскировку А, она ну меня саму несет Хорошо Могу еще скорость подприбавить е. Вот это ускорение Походу не очень приятно Дело это происходит А, показалось, показалось Воу, воу, воу, У меня в глазах немножко это Бежит все Где я? Черт возьми Что это? А я вообще двигаться никуда не могу Ни назад, никуда Посмотреть на все это дело, конечно, хорошо. Но куда меня несет? Это что-то типа быстрого перемещения. Маскировка включена. Чисто на всякий случай подрубил. Ну и скорость. Да, это точно. Так, где я? Так. Блять, ни патрон, ничего нету. Это, конечно, напрягает. Немного. Маскировка включена. О, началось что-то. Недостаточно энергии. Пока подождем. В этом ничего страшного. Ну, чисто попробует стоило. Похоже, это карта пещер. Система очень большая и разветвленная. И тот провод пронизывает ее всю. Ага. Типа сердце. Понял. А, это микроорганизмы, да, которые здесь существуют. Или вообще в целом организмы, которые здесь есть. Так, ну мне, наверное... Мне, наверное, сюда и надо. Если это возможно, не? Нет, невозможно. Хорошо. Хорошо. Включена. На всякий случай. Здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовятся. даже не машина. Это ведь даже не похоже на машину Что за черт? Где, где, где, какой? А, вижу. Так ты же плавать можешь, нет, разу? Ладно, так посмотрю на вас, в принципе. Контрольная точка. Сейчас что-то произойдет, нет? Ко мне эта штука не может, надеюсь, залезть. Ой, как надеюсь. А, мне туда. Или нет? Стопа, я не отсюда ли? Да, меня отсюда выталкивает. Хорошо. Так, ну это что-то наподобие криокамер. Мастер недостаточно энергии. Пана! Но вы понимаете, что я с вами Маскировка не очень горю желанием воевать, поэтому, может, просто мимо пройду. Прокатит Блять Блять Неожиданно кончилась Энергия Очень неожиданно меня лучше маскировка Оп-оп-оп Мы от них отстали Теперь чуть-чуть назад Так что быть возьмем автомат Но там патроны по-моему были Воу, что это произошло? Что происходит? Что все стемнело? Я ничего не вижу. О, черт! Майор Стейкленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Маскировка так, включена. просто Бля, я слишком рано пострелять решил. Сзади. Так, все, ладно. Один удар мы переживаем в случае чего. Так что не страшно. Ага, минус одна. Так, он еще одна. Попадаю. Я молодец. Так, вот еще одна на меня летит. Папа. Потеряла меня, да? Летающая тварь. Оп. Маскировка включена. Еще потеряла, да, меня? Ух ты, блядь! Блять, как выводит прицел-то сильно. Включена. Вы даже не представляете. Непривычно, на самом деле, вот в, это, вот в полете, вот в этом полете, очень сильно прицел вводится со стороны в сторону, я бы так сказал. Мастеровка Тихо. Включена. Тихо. Так, ну мне их, наверное, надо всех убить, только вот патронов бы мне кто дал. Так, тут на меня Мастеровка летит где-то. Ага, а, я так и подумал. А, мне туда, наверное. Блять, патроны быстро кончились. Жизни очень мало, очень мало жизней. Поэтому ждем восстановления жизней. Отключаем броню, включаем невидимость. Отлично, она меня потеряла. Убил! Убил! Где-то еще одна, вот она. убил. Сколько у нее жизней? Бля. Сейчас убьют. Сейчас убьют. Нет, не убьют. Маскировка Ладно, еще включена. живой. Еще живой. Так уж и быть живой. Патрон слишком жалко на них тратить. Ай, Ай. Добил? Блядь, еще не добил нихуя. Фу. Так, а эти выход из пещеры, выполнено. О, -о, -о связь восстанавливается. Ну это эпично. Сейчас мы побежим, да, слух, отсюда? Твой сигнал стал очень четким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Идем по твоему сигналу. Похоже, здесь выход, но ближе не подойти. Дистанция обнаружения. Нома, их но тебя. Берегись! Лавина? Твою же мать! Ебать, их там тьма. Ну не тьма, ладно, я что-то преувеличил немножко, но много. Ух ты, прям на меня... Ай, скинуть меня решила подлюка. Ай, не так высоко, ладно. Казалось страшнее. Пулемет без патронов. Да, но не знаю, надолго ли. Что там творится? Можешь толково объяснить? Рад бы, майор, но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. <смех> ЗАЕБИСЬ Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил У входа в долину развернут пункт эвакуации Всех, кого найдешь, веди туда Ага, хорошо Осталось еще выжить У меня патронов только на пистолете Надеюсь, это патроны Потому что если это не они То это они Это они Спасение мое Так 120 Дробовик максимум Но придется пулемет заменить пока что Отлично Не факт, что я точно на пулемет найду патрон Ну хоть дали патрон, зато спасибо Так Ща, ща, ща Вот так вот делаем Вот так вот делаем Так, мне нужен штурмовой прицел Тактический блок глушитель, Зажигалки. Неплохо. На дробовик. Коллиматорный прицел. ЛЦУшка. Ага, ой, я замерзать начинаю. Если долго не двигаюсь. Маскировка включена. Маскировка включена. Так, минус одна. Блять, патрон кончился. Ебать, они прыгают Так, минус еще одна тварь Так, у них какой-то имя заряд во время взрыва Хорошо, я понял Так, отходим, отходим Отходим, отходим но Они меня чувствуют, я понял Не знаю, как по запаху или еще как-то Но во время маскировки они меня ощущают Сейчас взорвет, ага О-о-о, я ее в полете убил. Так, ну там я никак не проберусь, поэтому пойдем здесь. Придется в обход идти. Как ни крути. ой ой ой Отлично. Марскировка включена. Угу, угу, угу. Отдачи почти никакой нет. Вот это мне нравится. Так, я понял. Дробовик, иди сюда. Маскировка включена. Потерял меня, потерял. Ага, минус. Так, они по-моему по по по трое, да, сбрасывают? Никого, хорошо. Маски, энергии. Уф, вот это сейчас было опасно. В моем случае. В конце еще какая битва с боссом будет. Блядь. Но без этого никуда. Так, а у меня... Ага, у меня ракетниц нет, я понял. Хорошо. Маскировка включена. Поверьте поближе подходить, у меня все-таки дробовик, как-ник. Ой, сюда идет, сюда идет. Два выстрела. Точно. Взрывайся давай. Блять, напугала же, тварь. Где-то еще сзади. убил нет не убил умри заряжайся давай-давай-давай-давай прыгай блять то мимо ага отлично но опасно я такой человек вот в легкий хоррор играю у меня аж немножко это самое напрягает все это дело обстоятельства но мне очень интересно почему они взрываются ну то есть они по сути не должны так взрываться. Так, восемь патронов, ну что-то их сегодня их много здесь было, для восьми патронов Мастеровка Опа, включена. увидела меня, падла, отвечаю Давай, блядь, посмотрим, кто, кого, блядь Да, блядь, я еще попасть не могу из-за того, что ты падла далеко от меня Ага, хорошо Блядь, три патрона в нее выстрелил. Так, может вниз упасть? Нет, здесь слишком высоко Для того, чтобы вниз упасть Да, слишком высоко Но по карте Опа, здесь могут быть патроны Я же говорил, могут быть патроны Чина была на снасти Как поступить? Взять автомат И только уже потом И только уже потом А здесь ничего интересного Только патрон зря потерял Патрон зря потратил но здесь еще валяются. Блять, будет какая-то битва с боссом. Блять. Хотел взять патроны, взял коробку. Так, ну мы пойдем так, как нам придумала игра, да, ведь? Да, думаю, да. Так, все, бережем энергию. Так, перезарядить автомат. Маскировка включена. Смотрится это дело опасно Но завлекает Согласитесь же Так, вроде патроны я больше не наблюдаю Маскировка включена. Так, есть кто? Все замерзли Эх, без маскировки бы сейчас спускаться В такое место но я теперь понял, почему холод рядом с ними. Это номат. нашел твоих морпехов. Пизда. Живые есть, сынок? Никак нет, сэр. Выживших нет. Черт, уже два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Попробуй. Это тяжелее, чем кажется. Бля, ебать его, он их там понабысаживал за... Ай, умничка Кто там, а? Красавчик Это ты со мной, Да, конечно Сейчас только О. Что с тобой случилось-то, Пророк? Мы уж думали, ты погиб Меня так просто не убить да, контрольную точку Это я в курсе. Бля, не положил, не положил. Бля, нихуя в меня вписался. Отлично. Он еще один. Да, вижу, вижу. Прям на меня ползет, Да уже. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. еще и сзади, оказывается. А ты еще молчишь-то? Что есть сзади? Патроны кончились, что-то? Нет? А, так он просто в прицел залез. Ты ч? Ты ч студишь, что -то? Близко к ним не подходи, все будет хорошо. Бля, кар. Да. Температура падает. Если я не вылезу наружу, то замерзну насмерть. Я забрал их оружие. Держи. Как же ты? Потом. Надо отступать. Иди назад. Сперва тебе надо подлатать. Так. Бесконечный. Держись, пророк. Мы выберемся отсюда. Патроны на нас, Кар, нашел. А что у него, перегрев там? Перегрев есть, хорошо. Так, я, судя по всему, тоже мерзну, да, начинаю или что? Или шанс того, что я могу это самое По помочь выжить этому пророку, или я должен сам выжить давайте поближе может подойдете, ребят мне неудобно стрелять вдаль блять где ты остывает она, конечно, быстро это, наверное, из-за холода здесь Это Нома. Я нашел пророка. Его костюм отказал. Нужно срочно выбираться. Слышу тебя, Номан. Возле края стеры как раз сидят мои разведчики. А Они тебе помогут. Идем туда, Патроны для дробовика. Пойдем, пойдем. Пушка у меня хорошенькая. Номан! Ага. У меня мало энергии. Хорошо, хорошо. Я никуда не спешу, не переживай. Был бы куда спешить. О, тут и погреться можно. Я здесь. Энергия костюма на исходе. Но а вот прикрой меня. Нужно восстановить энергию. Конечно. А, -а, -а вот это таймер обморожения. Неплохо. Ну погнали. Конечно за мной. Так, новое задание. Где? Где я никого не вижу? Пацан наверху летает, блядь. Отлично, минус. Все, можно бежать дальше. Где кто? Кто-то еще стреляет Я в курсе, что по нам стреляет Блять, скоро, скоро, скоро, скоро, скоро выру... Ай, перегрелась, перегрелась пушечка Зато остывает пошли, Прибрось, а вот, а? Да где, блядь? Хоть жизни не очень много отнимает, это хорошо я тебя сейчас снесу, подожди Блядь их а двое, я один А минус один, отлично Блять, точно, идем, идем Я тоже за... это... Я уже пытаюсь. Я уже, уже делаю, уже что могу то делаю. Мой костюм тоже долго не продержит, ты понимаешь. Попадай. Он за кустами спрятался. Все отлично. У, ну погнали. Вот те контрольные точки. Мост, хорошо. Минус отлично. Минус отлично. Минус отлично. Минус отлично. Быстро. Блять, эта пушка просто божественная, я так скажу. А О, да, отлично. Я больше не выдержу. Товарищи, блядь, ты Попадают там вроде. Блять. Да уже, уже. Пушка перегрелась, блядь. Ну, хотя бы. Но они правда не так много дамажат. Я подумал, что это будет, ну, намного больнее. Может просто все дело в костре? Блять, они близко подходят, мне прям аж не по себе становятся. Так, где-то где великан Где-то летает блин, здесь Ждет, ждет, когда мы к мосту подойдем Отвечаю Где огромный путь? Ладно, идем к костру Ой, тут тоже ребятки сгорели Ой, сгорели Их превратили В этот самый как С бульда льда Оп. Показано, здесь где-то тварь. Вижу, блядь. Где-то от меня вздумала. Я же на карте все вижу, блядь. Что, что, что поднять? А, это не то. Тут неинтересно. Да блять, ебучее дерево. через мост! Уже, уже.